Привет, друзья! Вы смотрите канал компании Order Flow Trading, и в этом видео мы рассмотрим три фишки, которые будут полезны внутридневным трейдерам на графике Дельта. Многие из вас уже скорее всего используют кластера объема, а также используют дельту и различные временные таймфреймы в своей торговле. Сегодня мы попробуем объединить эти компоненты и для этого нам понадобится график дельта, который есть в платформе АТАС. Скажем несколько слов о рисках. Компания Order flow Трейдинг предупреждает, что проведение торговых операций на финансовых рынках имеет высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже. Для того, чтобы открыть, нам нужно перейти в меню «Период», выбрать «Вручную» и в списке «Найти график дельта». Для золота мы выберем значение 400 и нажмем ⁇ «Применить». Расскажем несколько слов об остроении этого графика. Чтобы было понятнее, мы загрузили индикатор Дельта и если мы его расширим, мы увидим, что в каждом баре значение Дельты равняется 400 контрактам. Это значит, что в каждой свече чистая Дельта будет равна либо плюс 400 контрактов, либо минус 400 контрактов, после чего свеча закроется и начнется формирование следующей свечи. Этот график особенно придется по вкусу тем трейдерам, которые отслеживают на рынке усилия участников рынка и наблюдают за результатом их борьбы. Для определения кластеров нам нужно из левого меню выбрать параметр Graduated Volume. В этом видео мы рассмотрим три фишки, которые будут полезны внутридневным трейдерам. Это реакция на объемные кластера для торговли по тренду, реакция на объемные кластера во время разворотов, а также мы рассмотрим свечи с точки зрения усилий результата и попробуем найти закономерности, которые помогут для внутридневной торговли. Важно помнить, что у каждого инструмента своя ликвидность и поэтому нужно подбирать значение параметров для каждого инструмента индивидуально. Мы будем рассматривать примеры на фьючерсе золота и для него оптимально подошли параметры дельты со значением 400. Итак, давайте посмотрим, как реагирует цена на кластера объемов графика дельты. В отличие от других таймфреймов, график дельты часто показывает дисбаланс, который происходит на рынке. Белые скопления показывают крупные проторгованные объемы внутри свечи. Нам осталось увидеть реакцию цены на эти скопления. После формирования первого крупного кластера, который выделен на графике слева, мы видим направленное движение вниз без формирования каких-то особо крупных кластеров. Кластер появляется в зоне со вторым уровнем, после чего цена снова продолжает движение вниз. И если вы торгуете внутри дня, для вас это может быть неплохим местом для поиска сделки на продажу. Дальше мы видим продолжение движения вниз и формирование нового кластера который также дает дисбаланс соответственно эти уровни являются уровнями сопротивления для данного участка движения цены чуть позже мы видим как котировка пробивает последний объем для нас это является признаком разворота после небольшой остановки продавец снова берет рынок под контроль и в нижней части коррекционного движения формируется новый кластер в двух свечах который выделен уровнем когда вы анализируете кластера объемов очень важно увидеть реакцию цены на эти кластера чтобы понять кто в рынке сейчас контролирует ситуацию После движения вниз и остановки происходит коррекция в новый сформированный кластер объема, который отмечен уровнем на графике. И цена продолжает снижение, причем формируется еще один крупный кластер объема. Мы видим, как цена тестирует этот уровень и движение вниз цены продолжается. После теста нашего крупного кластера движение продолжалось достаточно длительное время и у нас не формировалось очень крупных кластеров объемов за исключением нескольких средних по значимости кластеров, которые также давали импульсы вниз на продолжение нисходящего движения. После остановки мы увидим пробитие последних крупных кластеров, которые говорят о том, что продавец не может больше держать котировку. Соответственно для нас это признаки разворота. Мы видим остановку формирования нескольких крупных кластеров, один из которых находился в районе уровня 12 12.22-12.23. И после формирования этого уровня котировка снова начинает расти. На фоне того, что мы получили признаки разворота, для нас это вполне может быть сигналом для того, чтобы начинать искать точки входа на покупку. На этом примере мы рассмотрели как цена взаимодействует с кластерами объема на графике дельта и мы увидели как реагируют покупатели и продавцы на формирование крупных кластеров. Есть несколько нюансов, которые я должен помнить внутридневной трейдер. Во-первых, все примеры, которые мы рассматривали, мы рассматривали в отрыве от контекста. Но так как у каждого трейдера есть свой анализ рынка, свой анализ старшего таймфрейма, такой тип графика может быть помощником для того, чтобы открыть более длительную, более позиционную сделку с более крупными целями, но с достаточно коротким стоп-лоссом. В итоге вы можете получить прекрасное дополнение к своей существующей торговой стратегии. Сейчас мы рассмотрим еще одну фишку, на которую стоит обращать внимание при анализе графиков дельта. Для этого нам понадобится график дельта со значением 800. На следующем примере мы видим две медвежьи свечи, в которых должен преобладать продавец, но по фактическому значению дельты мы видим, что в этих двух свечах победил покупатель. После чего рынок движется вверх, происходит тест этого уровня и движение вверх продолжается. Теперь вы ближе познакомились с графиком Дельта и знаете три фишки, которые можете применять при внутридневной торговле, а также можете совмещать эти три подхода вместе со своей стратегией. Давайте подведем итог. Какие могут быть преимущества от использования графика Дельта? Во-первых, у вас будет возможность более детально увидеть крупные кластера объема так как построение свечей происходит таким образом, что мы зачастую видим дисбаланс, а в те моменты, когда на рынке образуется баланс, эти кластера объема очень хорошо визуально определяются на этом типе графика. Во-вторых, вы сможете отличить те моменты на рынке, когда фактическое присутствие продавцов или покупателей не сходится с реальным движением и закрытием свечи. Это может говорить о том, что одна сторона рынка попала в ловушку и может быть сигналом к дальнейшему развороту либо продолжению движения по тренду. В третьих совмещая данный тип графика с анализом фона рынка, которым вы пользуетесь, может дать вам преимущество перед другими трейдерами, так как таким типом графика пользуются немногие участники рынка. Соответственно, ту информацию, которую вы будете получать из этого графика, может принести вам большую пользу. Мы надеемся, вам понравилось видео. Если оно было для вас полезным, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк под видео и не забывайте задавать свои вопросы в комментариях. Остальная полезная информация находится под видео в описании. До встречи в следующих видео!